Всем привет! Меня зовут Юрий. Пришло время обновления. Мы двигаемся вперед. Мы продолжаем изучать, кто же мы такие в Иисусе Христе, что нам дано. Такая тема. Я так думаю, что эту неделю мы еще пройдем, потом еще, может быть, как-то вернемся, потому что мне понравилось изучать вместе с вами. Мне понравилось вообще, потому что это дает такую огромнейшую силу, понимание, кто мы в Иисусе Христе. Там, например, даже более того, как мы обычно привыкли слышать, я в Иисусе Христе такой, то я в Иисусе Христе Тебя Божий. Но когда мы углубляемся, что же мы имеем в Иисусе Христе? Вау, такой мир оказывается там. И такой мир, который мы можем жить здесь, на Земле. Это Находясь в Иисусе Христе, мы просто можем жить, как на небе, здесь, на Земле. Вы представляете, быть послушным, ничего не бояться, находиться как в танке. И это, я думаю, что важный такой момент. И давайте дальше будем изучать. Я считаю, что вот эти уроки, они настолько архи-архи важные. Просто бы кепку снял даже, если бы она была. И поэтому двигаемся вперед. И с прекрасным девизом, Евангелие Туана, 10 глава, 10 стих. Вторая часть. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И мы двигаемся. И именно в Иисусе Христе, в нем есть избыток. И тема сегодня такая «Наслаждайтесь вашей верой в Иисусе». Не то, что наша вера и опасна, и трудна, и работаем мы без выходных, да? Другая песня, конечно, не к этому совсем, но факт в том, что люди говорят, что так тяжело верить, быть верующим, потому что вот все кругом не верующие, так все развлекаются, а мы скучно живем верующие, у нас этого нет. Денег нет, имущества нет, то нет. Но должно все быть в Иисусе Христе. Мы должны жить как раз и обновляя свое мышление, обновляя там нашу жизнь. Вот это все имеет лучше, чем, скажем, этот мир. Этот мир, он очень недостойный Иисуса Христа. Но мы, и мы должны так жить в нем, чтобы видели мир и, и тянулись. Не за богатство даже того, чтобы там бежать за ним, а из-за того, чтобы наслаждаться в Иисусе Христе. Вот давайте будем читать. Синодальный перевод, потом Стронга, и дальше другие переводы. Эфесянам 4 глава, 31-32 стих. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. А будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я думаю, что когда мы... Будем изучать, и вы в следующий раз будете читать Библию. И заметьте, вы так, во Христе, во Христе Иисусе. Вы скажете, вау, это я знаю, слово знакомое. <с> и будете рассуждать, что это все как раз говорится о том, что, что есть во Христе. И давайте посмотрим. Всякое, каждое, все, целое, все, раздражение, это горечь, злоба, резкость, суровость. такая. Наша службы опасная, трудно, такие суровые люди стоят, например, там. Вот это раздражение, резкость, это горечь, это злоба, там сказать, ух, ты валяешься тут, так, с раздражением, с горечью, со злобой. Всякая, каждая горечь, злоба, раздражение, резкость, суровость и ярость. Ярость – это гнев, негодование, э, страсть, пыл, подчеркиваю вспышку гнева. Гнев, негодование, негодование. Мы можем это испытывать по отношению к любому. Там новости посмотрели по телеку, как они могут? Мы там... гнев возникает, негодование, вспышка гнева. Мы видим какую-то несправедливость. И это все, оказывается, вот это вот. здесь объясняется все. И гнев, негодование, ярость, и крик, вопль, крик, вопль. Знаете, вот сидишь дома, да, и соседи начинают кричать, допустим. Соседка так учила своих там детей уроку, что я даже все выучил, к примеру, да? Как она орала на них. Вот ну, такой бывает. Крик – это вопль. Излоречие. Даже люди кричат вот, про крик. Что то не так на улице встретишь, например, они на тебя могут накричать, они могут там раздражаться. То есть, это, это в мире, как смотрели мы как-то передачу э, Дюплантиса, и он говорил, что этот мир уже весь раздраженный такой. Сплошно там, слово не скажи, они на все возмущаются. Они начинают раздражаться, кричать. И здесь тоже этот крик, вопль, да. И злоречие, это хула, поношение, богохульство. Укоризненное здословие, Со, вместе, совместно, совместного действия, соучастие. То есть, вместе, то есть, всякое злоречие, это богохульство, со всякой злобой, со злостью, порочностью, испорченностью, огорчением. И еще здесь слово такое интересное, забота. То есть злоба – это забота. Интересно. То есть получается, что э, забота – это тоже очень нехорошо. Все это, в общем, одно в целом, да будут удалены от вас. Да будут удалены от вас. Очень интересно. Всякое раздражение, горечь, злоба, ярость, негодование, пыл, вспышки гнева, негодование, ярость, крики, вопль, заречье, хула, поношение, богохульство, злословие вместе со всем, со всякой злобой, злостью, порочностью, испорченностью, огорчением, заботой, да будут удалены от вас. Да все вместе, надо все это как бы должно удалиться от вас. Это, это не должно находиться в вашей жизни, в ваших мыслях. Когда мы в Иисусе Христе, это не должно просто пребывать как должное. Это, это инородное тело в нашей жизни. Вот нам нужно над этим уже размышлять. Если, например, вы злитесь, если вы там огорчаетесь, если вы там, ну, так далее, так далее, удаляйте. Все, понятно, это мешает в жизни, это закрывает благоволение, это закрывает все, и мы не получаем того, что должны получить. Ну, дальше написано. Но будьте, то есть становитесь, живите друг от другу добры. Живите так, чтобы быть добрыми друг от другу. Добры – это хороший, полезный, благой, полезный, благосклонный, добрый, это хорошее, то есть будьте друг от другу в хороших таких отношениях, чтобы благосклонность это что? Это благодать. Будьте жить друг от другу с благодатью, чтобы были расположены, сострадательны, то есть милосердные. Прощайте. Прощайте, давать, даровать, выдавать, отпускать грехи. Прощайте, это отпустил, дал. То есть, как бы то, что это что держало тебя, ты отдай. Отдай всякое непрощение, отдай всякие. Это то, что против человека вызывает. Прощайте друг друга. Как и Бог во Христе простил вас. <как> Интересно, да? Вот раньше даже само слово-сочетание такое, как и Бог во Христе простил вас, мне немножко по-другому вот, воспринимал. Сейчас я понимаю, что Бог, когда мы во Христе, Он уже простил нас. И здесь мы можем, например, целую проповедь сказать, что когда мы в Иисусе Христе, даже если у нас какие-то есть там грехи, согрешения какие-то, да, нас Бог сразу прощает и не вспоминает все это, как и Бог простил нас во Христе. У нас, когда мы находя находимся во Христе, нас Бог простил за все, за настоящие грехи, за прошлые и за будущее. И также просто нам говорит Павел, ну будьте друг от другу, в общем-то, нормальными отношениями должны быть, добрые. Прощайте, милосердные, отпускайте грехи, не держите никакую злобу, будьте полезными друг другу, благосклонными, благодать проявляйте друг другу. Потому что Бог нам тоже это, то же самое сделал, как и простил, когда мы во Христе. Дальше можно сказать, что когда мы во Христе, то вот этот 31 стих, где ярость, гнев, крик, злоречие, всякая злоба, это неприемлемо, оно должно быть удалено от нас. Здесь мы начинаем понимать, что когда мы находимся в нем, и я думаю, что, э, как сказать, это даже может быть там какой-то такая лакмусовая бумажка, как бывает там на химии, да, показывает, например, проявляет там реакция какая-то, что если у нас все это есть, мы, значит, хотя и вроде бы теоретически мы во Христе, но мы себя не ощущаем во Христе, мы живем этой порочной жизнью, которая в этом мире существует. И поэтому я так думаю, что во Христе нам необходимо все-таки вот это вот как, как избавляться? В Нем пребывать. Мы с вами говорили на прошлой неделе. Пребывая в Нем, у нас удаляются многие вещи. И вот это то, что если у нас остается такая злоба, остается такое, значит, значит какое-то злословие и так, далее, и так далее, то это говорит о том, что мы не присутствуем там в Нем. Мы не понимаем, не осознаем, не обновляем мышление. Мы по-другому живем. Мы стараемся как-то жить этим миром. И он говорит, что как, например, поменять вот это отношение злобы на другое отношение в Иисусе Христе, в нем. Это просто, скажем, то, что нас Бог освободил, а нам нужно, чтобы мы были, ну, это проявилось как-то в нашей жизни. Откуда мы знаем, что мы свободны от всего этого? Мы меняем, меняем все. Вот, допустим, мы были злые, мы были такие, скажем, всякая злоба была у нас. И это все удаляется. Что на что меняется? То, что мы станем добрыми отношения друг к другу. То есть, если мы друг к другу раньше злились, мы могли там хоть да, не верующий верующие, то здесь во Христе мы друг от другу становимся добрыми, сострадательными, прощать, потому что все это для нас сделал во Христе Бог. Когда мы в Нем, это все у нас уже есть. Вот так вот я стих понимаю. И я думаю, что... Нам необходимо это. Не то, что, например, мы будем бороться сейчас и воевать. Как же нам избавиться от этой злобы все? Да, мы хотим сейчас избавиться и бороться. У нас ничего не получится. Мы избавлены. Но нам не нужно думать, что ну, вот, раз избавлены, и оно само собой идет. Ну, что теперь сделаешь? Я вот злой такой. Здесь как раз говорится о том, что а ты попробуй быть добрым. Это как противоположность, как притчих. Но будь добрым. Старайся делать, и во Христе Иисусе тебе как раз все это огромнейшая будет помощь в этом. У человека все равно своя воля есть. У нас Бог освободил от всего, но если мы не будем знать про это, мы не примем решение, мы так останемся злыми, к примеру. А можно сказать, там, во Христе пришел, там само собой все отвалилось. Да, отваливается. Но нам нужно знать и держаться того, быть послушным Богу в нем. Тогда у нас будет совсем все другое. Как раз здесь и в этом и говорится. Переводы другие прочитаем. ДПТ. Отложите в сторону горькие слова, вспышки гнева, месть, сквернословие, оскорбление. Ну, я думаю, что для христиан вообще вот эти вещи, например, они, ну, как бы скажем, запрещены. Как запрещены? Потому что это ну, непотребство такое. Например, горькие слова, это какую-то гадость говорить другим людям. Что-то не так у тебя в жизни случилось, ты начинаешь гневаться, так сразу вспышка такая. Мало того, что скажем, все, я буду мстить за это. Или ругаться матом, оскорблять кого-то. Но вместо этого будьте добры и любвеобильны друг другу. Милостиво ли Бог простил вас? Вопрос. Затем милостиво простите друг друга в глубинах любви Христа. Интересный перевод. Как Бог вас простил? С милостью, проявив к вам милость? Да. Затем вы, проявляя милость, простите друг друга. Где? В глубинах любви Христа, то есть в Нем. Вот, например, не то, что здесь я стараюсь как-то простить человека. Бывает очень сложно простить человека по-человечески, да, вот, находясь вот здесь, в этом мире. Но когда я нахожусь в глубинах в Нем, в Иисусе Христе, в глубинах любви, я прощаю какого-то человека, и мне легко простить, потому что там уже не только я сам стараюсь простить, но в этой любви мне эта любовь помогает, любовь Божья. Классно, мне нравится. В арамейском «добрый» можно перевести с арамейского как «сладкий». О, интересно, я так прочитал тоже. Оказывается, что «будьте сладкими», то есть «будьте сладкими». Сладость всегда вызывает там хорошие такие положительные какие-то эмоции. То есть будьте сладкими, что не слащавые, совсем нет. А сладкие как раз подразумевают, наверное, что такой добрый, хороший, приятный человек, с которым приятно общаться. И после разговора с тобой, как бы остается хороший привкус после этого. АМП перевод. Всякую горечь и ярость, и гнев, и злобу, и клевету – то есть, постоянно неприязнь, обиду, распри, поиск виновных, там все виноваты. И злословие, да удалите от себя, как и всякую злобу, всякое злоречие, злословие, недоброжелательство. Будьте добры и отзычивы друг к другу, мягко-сердечны, сострадательны, понятливы. Прощайте друг друга легко и свободно, как и Бог во Христе простил вас. Когда вот читаем мы такие вещи, я говорю уже раньше, что... Когда читал, мне было трудно понять, как быть добрым, отзывчивым друг к другу, сострадательным, понятливым, прощать друг друга легко и свободно. Это сложно, потому что бывает настолько сильно что-то тебя там зацепило, и ты этого не можешь сделать. Почему? Потому что делаешь своими силами. Так как же я смогу к нему там легко относиться? Вроде Библии написано, что нужно прощать, а я не могу, например, как его вижу, у меня сразу все кипит. Мы Понимаем и хотим исполнить слова Библии по закону, там как потому что как другие делают, но не потому как, например, пребывать в любви в Иисусе Христе. И поэтому нам очень сложно исполнять, например, то, что в Библии написано, своими силами. Это практически был закон дан Моисеев, чтобы они своими силами какие-то вещи делали. Мы же христиане говорим, да мы Моисееву закону не касаемся, но мы касаемся к тому закону, например, как простить человека. Я стараюсь, я напрягаюсь, я усердно прощаю его, я мучаюсь от этого годами. А здесь, и так в Библии написано, что своими силами по закону ты не сможешь это сделать никак. Поэтому нужна благодать. Где эту благодать найти, чтобы простить человека? В глубинах любви Иисуса Христа. Как и во Христе, как Бог во Христе простил вас. В Нем мы получили прощение. Интересно, я так думаю. Если в нем прощение получаем, то вне в него мы еще не получаем прощения. То есть мы как бы даже не чувствуем. Вот даже, даже, вот, даже для христианина. <coughs> в нем я получил прощение, я это знаю, это чувствую, поэтому я знаю, что мне прощены все мои прошлые грехи, настоящие, будущие. Когда я не нахожусь в нем, хотя я и христианин, по идее это как бы теоретически в нем, но я не чувствую это, не переживаю, я не чувствую, не переживаю, как меня Бог простил. Я всегда чувствую вину, что мне Бог как-то пытается отомстить за то, что я все сделал в этой жизни. Поэтому мне трудно простить других людей, потому что это все своими усилиями, своими мыслями. Во Христе мы чувствуем, что нас Бог простил. И нам легко простить другого человека. Не во Христе, даже будучи христианами, нам трудно это сделать, потому что мы не понимаем, как нас Бог простил. Вот какой-нибудь религиозный человек. Бог простил тебе будущие грехи. Как он мог простить, когда я их еще не совершил? Вот понимаете, вот пример из этой оперы. Так что во Христе мы прощаем, нас Бог, нас Бог прощает, и мы избавляемся от злобы. И мы начинаем других уважать. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Мне нравятся эти стихи. Всегда, то есть постоянно, непрестанно радуйтесь. Всегда, везде, везде, везде, непрестанно не переставая, не пристана не переставая, нигде молитесь, за все благодарите, воздавайте благодарение Богу. Ибо, ибо для подтверждения, действительно, в самом деле, это как раз вот, например, это сто процентов. раз Павел говорит, это на сто процентов важная истина, истина, истина. Это настолько истина, что это истине не бывает. То есть ибо Такова о вас воля, желание, хотение Божье. Вот, получается, что всегда радоваться, молиться и благодарить Бога, радоваться всегда, молиться всегда, благодарить Бога всегда. Ибо это потому, что в чем истина заключается, я подтверждаю, это воля Божья для вас во Христе Иисусе. То есть, находясь во Христе Иисусе, Наша повседневная жизнь начинается всегда радоваться. Всегда радоваться, жить в кураже, как говорю. Непрестанно молиться, ты постоянно находишься в общении с Богом. За все благодарить Бога. Какие важные стихи, да? Потому что воля Божья во Христе. Это воля Божья, нам Бог сказал, вот моя воля в том. Давайте будьте послушны, когда вы во Христе Иисусе ваша жизнь радоваться, молиться и благодарить Бога за все. Это воля Божья во Христе Иисусе. Вау, супер! Читаем ТПТ перевод. Пусть радость будет вашим постоянным праздником. Радуйтесь во всякое время. Классно. Пусть это вашим праздником, праздником постоянным. То есть получается, что если воля Божья для меня радоваться каждый день, значит получается, что для меня Бог, воля Божья в том, что у меня был праздник каждый день. Значит, это его воля во Христе Иисусе я каждый день праздную. Проснулся утром, Аллилуйя, Слава Господу, я праздную радуюсь. Дальше. Сделайте свою жизнь молитвой. То есть моя жизнь – это молитва. Это не просто «Господи, я вот с 7 до 8 молюсь, там с 6 утра до 7 молюсь, Господи, все это». Нет, я проснулся, я в молитве, я нахожусь в молитве, я сплю в молитве, я общаюсь с Богом постоянно. Для меня это общение, потому что Бог – Дух, и я вот с Ним общаюсь, общаюсь, общаюсь. Мне не нужно идти в какую-то комнату, чтобы с Ним пообщаться. Я могу с Ним всегда и в уме пообщаться, и вслух. И всегда, то есть моя жизнь – это молитва. Дальше. И посреди всего, всего этого, всегда благодарите. Ибо таков совершенный замысел Божий о вас во Христе Иисусе. Всегда за все благодарите. Аллилуйя, Господь, благодарю тебя. Благодарю. Благодарение Божие на мне. Я радуюсь, веселюсь, живу в кураже. И радость совершенно пребывает со мной. Аллилуйя, благодарю Тебя, что там пришел автобус, пришел троллейбус, там пришел трамвай, что погода хорошая, что там то-то, то-то, то-то, тепло, что я там сегодня поел. То есть, Аллилуйя, Господь, слава Тебе и хвала. То есть, благодаришь всегда Бога. То есть, наша жизнь, она должна просто впитаться в нас радость, молитва и благодарение. Потому что об этом как раз и есть воля Божья. Что три части такие получаются в этих стихах? Три условия таких в нашей жизни. Безграничная радость, мы читаем. Непрестанная, постоянная молитва. Благодарение Богу за все, что бы ни происходило в нашей жизни. Классно. АМП перевод. Радуйтесь всегда и веселитесь в вашей вере. Наслаждайтесь, по-другому можно сказать. То есть, как бы, всегда наслаждайтесь в вашей вере. То есть, радость и наслаждение. Это получается, что, когда мы радуемся, мы наслаждаемся нашей вере. Классно. Будьте непрестанно настойчивы в молитве. Все. Со всякой, во всякой ситуации, независимо от обстоятельств, будьте благодарны и непрестанно благодарите Бога. Заметьте, что здесь постоянно непрестанно, непрестанно, то есть не переставая. Ибо такова есть воля Божья о вас во Христе Иисусе. Вот воля Божья. Господи, я не знаю, какая воля Божья ко мне в моей жизни. Начните с этого безграничная радость, непрестанная молитва, благодарение Богу, что ни случилось в вашей жизни. Вот с этого начните, потому что это воля Божья написана в Библии. Во Христе мы во Христе для нас воля Божья, и мы так и живем. Когда мы во Христе, это самое главное. Должно мы это выполнять, действовать в этом, радоваться, молиться и благодарить Бога непрестанно и постоянно. О, это классно, это вообще самое важное. Поэтому наслаждайтесь верой, то есть радуйтесь вере в Иисусе Христе. И вы увидите, как жизнь начнет преображаться и изменяться. Потому что радость, она может изменить все. Потому что радость, она в нем. Молитва в нем и благодарение в нем. Я вас всех благословляю. Радуйтесь, веселитесь и наслаждайтесь верой в Иисусе Христе. Аллилуйя. Аминь.